Что такое город будущего? Какие требования мы предъявляем к среде обитания? Какие ваши идеи? Скорость перемещения, комфорт, безопасность. Все правильно. Все эти вещи представляют город будущего. А по большому счету можно сказать короче. Город мечты. Это то место, где мы, всем, мы все хотели бы жить. Это а, идеализация, это идея мечты, которая Толкает технологии вперед. Всегда сначала появлялась мечта, которая являлась локомотивом технологий. А, так было очень давно, и мы это наблюдаем и, и сегодня, и будем ждать в дальнейшем. И это же было и в моей жизни. Если мне дают кликер, то я а, поп попытаюсь иллюстрировать слайдами то, о чем я говорю. Да. А, короткий вопрос, пока мне дают кликер. Кто примерно представляет а, мою историю? Поднимите руки, пожалуйста, кто в курсе вообще, кто я такой, да. Ну, есть люди, есть люди, спасибо большое. А, хорошо, я тогда буду время от времени а, поворачиваться и смотреть, что у нас там происходит. Сейчас, секунду. Да, это вот город будущего, город мечта, хорошо. А, наверное, каждый из нас знает, что такое эффект бабочки. Эффект бабочки — это когда одно маленькое действие — способна выразиться каком-то большом, солидном, значимом явлении. То есть в теории это примерно звучит так. бабочки на одном конце света замахивает крыльями, а на другом конце возникает ветер. Да, но это такая теория. На практике в моей жизни было примерно то же самое. То есть у меня появилась мечта, которая достаточно сложно осуществимая. Но так оказалось, что в моей мечте меня поддержали многие люди со всего мира. Сегодня нас объединяет большая группа. Эта группа называется Стремление к жизни, Desire for Life. И как вы думаете, мы по какому признаку объединились? Нет, это не по признаку решений, не по признаку каких-то там проблем со здоровьем. Мы все очень любим страстно решать проблемы. У нас есть желание сделать мир вокруг себя комфортнее. Многие из нас вполне здоровые люди, счастливые, обеспеченные, образованные. Но они входят в группу Desire for Life и занимаются тем, что дополняют и наполняют портфелями проектов нашу группу которые представляет из себя проекты по доступной или даже универсальной среде. Универсальная среда отличается от доступной тем, что а, там заранее продумано все так, чтобы человеку при любом состоянии здоровья было комфортно. Неважно, он здоров или он имеет проблемы со зрением, либо со слухом. То есть универсальная среда – это еще более высокий уровень доступной среды. А, это люди, которые занимаются, конечно же, медициной, трансплантологии, изобретениями в области медицины, например, такими как аппараты по сшиванию сосудов, аппараты по продлению или спасению жизни, сосудистые протезы и так далее. Конечно, сюда входит и, наверное, моя тема, по которой я знаю. И, безусловно, это люди, которые занимаются высокими технологиями которые делают роботов, программное посещение, для того, чтобы именно с помощью технологий решать проблемы. Я сейчас еще раз посмотрю. Да, это вот то, о чем я говорил. В частности, поскольку я являюсь инженером, один из проектов принадлежит лично мне. Тут я, наверное, расскажу поподробнее. Население Земли необходимо стареют. Плохо это, хорошо это факт. За последние сто лет люди стали жить как минимум в полтора раза дольше. Безусловно, можно долго обсуждать качество жизни, которое является отдельным предметом разговора, отдельной темой для исследований, применения отдельных технологий и так далее. Но важно то, что потребность в средствах реабилитации будет нарастать. А, к сожалению, также мы понимаем, что а, это происходит не только с возрастом. Причина этого могут являться травмы, а, полученные при авариях либо в спорте. Примером может служить вот этот человек, Кристофер Рив, а, знаменитый супермен, который а, в молодости сыграл очень красивую роль в очень известном фильме, но потом впоследствии стало обедвижено вследствие падения с лошади, перелома шеи и так далее. К сожалению, это нередкий случай. И в моих силах оказалось сложить воедино пакет технологий, который позволит решать его проблему, проблемы, подобные моим, не дожидаясь каких-то серьезных, дорогих медицинских совершений. Мы говорим о системах автопилотирования. Система автопилотирования для инвалидных кресел. Как ни странно, это гораздо более глубокая тема, чем может показаться, потому что пилотировать кресло сегодня может не каждый, даже с помощью джойстика. Не у всех развитые мышцы, у кого-то просто парализовано все тело, но может быть... Есть люди, у которых осталась а, речь, либо а, способность нажимать на иконки смартфона. и Либо, либо вот а, ребята говорили о нейроинтерфейсах, они тоже применимы здесь. А, поэтому система автопилота, безусловно, облегчит жизнь таких людей, облегчит жизнь людей, тех, которые им помогают, а, улучшит качество их жизни. И я надеюсь, что люди, которые здесь собрались, имеют видение будущего этой технологии. А будущее заключается в том, что система автопилотирования – это часть города будущего. Это часть умного города, который а, включает в себя а, доступную среду, как мы говорим, безопасную среду, универсальную среду. И вот эти системы автопилотирования позволят а, человеку инвалидной коляске, либо даже а, просто слепому человеку с... С нарушениями зрения, простите, либо а, другими какими-то проблемами, ориентироваться в городе, возможно, даже лучше, чем здоровый человек. Потому что эти системы будут объединены а, в единое программное обеспечение, в а, нечто вроде социальной сети, либо платформы. И каждый магазин а, сможет предоставить такому пользователю информацию, которая будет на лету загружаться в его смартфон, и пользователь будет заранее знать, где находится касса с такими-то продуктами, где находится уборная либо еще что-то, то, что пользователь интересует. И будет ориентироваться в городе будущего, возможно, даже более комфортно, чем здоровый человек. Поэтому эм, вот, вот так я реализую свою мечту своими силами. Но все это является безусловно следствием того, что э, мы все работаем вместе, мы являемся Большой дружной компанией, группой, которая друг друга поддерживает. И мне хотелось бы вас попросить, мечтайте громче, мечтайте смелее, потому что за вашей мечтой обязательно последуют другие люди. Либо придумывайте свои мечты, которые, возможно, изменят жизни миллионов людей к лучшему. Спасибо вам большое.